Совсем скоро возвращается российская футбольная премьер-лига. И сразу же невозможно определиться, какие чувства сейчас переполняют. Вроде бы есть лиги посильнее. В самом разгаре английские, испанские и немецкие чемпионаты. С другой, он настолько родной, что готовы ему простить многие недостатки. Наши великолепные поля, незаполненные стадионы и не всегда интересная игра для болельщиков и телезрителях. Но что нас ждет? И как команды подготовились к финальному отрезку первенства? Это большой межсезонье. Команды провели по-разному. Одни скупали игроков в трансферном окне, другие все время проводили в тяжелейших сборах, а некоторые только продавали. С другой стороны, это не запрещается, и каждый мог выбирать свой путь. В этом межсезоне я бы отметил несколько событий. Во-первых, продажи «Хонды». У ЦСКА дела и так не ладились, а тут еще один из лидеров уходит. Но ведь армейцы не искали ему замены. Интересно, то как будут выглядеть красно-синие на финише, и будут ли они претендовать на чемпионство. Думаю, стоит обратить внимание на Цубера. Парень талантлив, плюс привыкает к российским реалям, да и время на поле у него должно увеличиться. Во-вторых, Зенит и его приобретение. Казанский клуб становится для них основополагающим при выборе игроков. Много российских футболистов появилось. Шатов, Рязанцев, Смольников. Так еще есть Аршавин, Киржаков, Ладыгин, Анюков и Зырянов. Укрепились еще и нападающим Рандоном. Своим мастерством и потенциалом способен выбить Киржакова из состава. В чем и заключается интрига. Противостояние Саши и Соломона. А на носу чемпионат мира 2014 года. Вот так ситуация. В-третьих, Локомотив, проводящий настоящие межсезонья. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Кучук готовит физически выносливую машину. Правда, такие нагрузки могут сказаться. Вот совсем недавно в контрольном матче вылетает Тарасов. И не просто травма, а разрыв крестообразной связки. И полгода без футбола. А шансы тут на попадание в сборную и вовсе уменьшаются. Видимо, и без этого не был основным у Капеллы. Интересно, как раскроется замена Тарасова. Нет, не Шешиков, а воспитанник Лока Магомед Аздоев. Судьба перед чемпионата мира 2014 года подарила ему шанс. И Кучок может дать ему возможность и время проявить себя. В-четвертых, Анджи и его межсезонная аренда. Давно я не видел такого количества арендованных футболистов в одном клубе. 11 человек пришли просто на полгода в команду, и уже летом все они разлетятся. Но фамилия радует глаз. Смолов, быстро убили леддинов. Когда видишь сплошные аренды, начинаешь понимать, почему в некоторых чемпионатах есть ограничения. Думаю, и у нас скоро придумают потолок. Выделить здесь кого-то одного трудно, ведь многие могут показать себя. Парни совсем недавно играли в сборные, а уже из-за своих зарплат не нужны никому и бегут в анджи. Пожалуй, интересно будет посмотреть на быстрого В контратаках он очень опасен, ведь на скорости его не остановить. Еще, пожалуй, Бухаров, получив игровое время, способен забивать. И думаю, мечей 7-8 он сможет забить. В пятых, Рубин без Бердыева. Что это? Ведь никто не знает. Ответа на этот вопрос. Никто не видел Казанцев без своего бессменного наставника. Так ушел тренер, и команда, в которую он верил, начала разбегаться. Радон, Надха, даже местный любимец Рязанцев. А на пороге Навас и Ременко. Перейдет перестройка. Вопрос еще какой? Как она пройдет, и будет ли Белеридинов тем человеком, кто ее закончит? Интересно, дадут ли шанс выпускникам Рубиновской школы? И будет любопытно посмотреть на Тараса Бурлака. Он не играл в Локо, но то другое. Ведь главный тренер тренировал его в дубли и прекрасно знает, что может Бурлак. Выходит, что в РФПЛ есть свои интриги, которые могут заинтересовать наших болельщиков. Да и ведь наша премьер-лига нам ближе к звездной Англии, жаркой Испании или захватывающей Германии. Ведь только наш чемпионат мы можем смотреть вживую и переживать полноценные эмоции. Ждать осталось совсем недолго. А пока нашему вниманию предоставляется Лига Чемпионов, который есть питерский зенит. Все-таки на международной арене клубные пристрастия опускаются, и зритель переживает за наших. Смотрите российский футбол.